Как не портить зрение при использовании телефона? Самое главное при использовании телефона давать глазам отдых как можно чаще и отрывать взгляд от экрана хотя бы каждую минуту и смотреть на любые другие отдаленные предметы, желательно, если пространство позволяет на расстоянии минимум 5 метров. Это позволяет усталым и перенапряженным мышцам глаз отдохнуть и, перефокусироваться на другое расстояние. Хотя, если сильно надолго залипнуть в телефон, косые мышцы глаз очень сильно перенапрягутся, и им будет очень тяжело расслабиться и разжаться для перефокусировки. Желательно закрывать глаза на 10 секунд при малейших симптомах усталости глаз. Еще лучше закрывать глаза и при этом делать пальминг. И самое лучшее – лечь на кровать и поспать хотя бы 20 минут и попытаться расслабить глаза.